Боитесь ли вы, когда, вооружившись ледянками, идете всей семьей гулять на площадь нефтяников? И думаете ли вы о безопасности, когда катаетесь на коньках? Конечно же, вы думаете. И о том, как не упасть. А тем временем большое количество людей вкладывают слово «безопасность» более серьезный смысл. Сегодня мы будем говорить о противодействии терроризму что делают экстренные службы Нижневартовска и администрация города, чтобы сделать наши праздники действительно безопасными. Организуются мероприятия по обеспечению объектов с массовым прибиванием людей необходимыми техническими средствами защиты, экстренной связью. Используются стационарные металлодетекторы. Охрану общественного порядка и пропускной режим осуществляют сотрудники полиции. Также с ними несут службу представители общественности. Но все это только верхушка айсберга. То, что мы видим. Всегда перед крупными... Праздниками этого, будь то это Новый год, 9 мая, День народного единства и прочее. Всегда собирается заседание антироссийской комиссии, на которой всем субъектам профилактики определяется круг задач какие необходимо выполнить мероприятия, как в период подготовки к проведению праздничных мероприятий, так и непосредственно во время их проведения. В этом году из-за пандемии традиционные массовые новогодние мероприятия в городе отменили. Но в Нижневартовске мониторинг состояния антитеррористической защищенности объектов ведется постоянно. А перед праздниками усиление идет во всех структурах. Все объекты, которые находятся в в зоне юрисдикции э, органов местного самоуправления э, все объекты должны быть соответствующим образом проверены на предмет антитеррористической защищенности для этого создается межведомственная рабочая группа, куда обязательно должны входить представители правоохранительных органов, контрольных органов. Эта межведомственная рабочая группа выходит на объект. Проверяют его с точки зрения соответствия критериям по антитеррористической защищенности. Только комплексный подход и никак иначе. У каждой структуры до и во время праздников свои обязанности. Работают они сообща, образуя единый механизм, направленный на то, чтобы мы были в безопасности. Площадь нефтяников – это основная точка притяжения вартовчан в новогодние праздники. Здесь ежегодно устанавливается главная городская елка и возводится ледовый город. Пока одни люди работают над новогодним украшением для создания праздника, другие по-своему украшают площадь для создания безопасности этого праздника. Коммунальщики устанавливают тяжелые ограждения и металлодетекторы. Готовят дополнительные площадки для парковки автотранспорта. Но и это еще не все. Видите эти дома рядом с площадью? В них постоянно проверяют чердаки и подвалы. Для этого в единую комиссию объединяются сотрудники департамента ЖКХ, управляющих компаний и УВД. Комиссия осматривает весь жилой фонд, приближенный к объектам массового скопления людей. И такие проверки проходят систематически. Еще для обеспечения безопасности уже во время праздников происходит изменение в организации дорожного движения. Также предусматривается большегрузная техника в целях блокировки подъездов от акта незаконного вмешательства и актов, скажем так, террористической атаки с использованием транспортных средств предусматривается работа эвакуаторов в целях оперативного эвакуации брошенных транспортных средств, подозрительных транспортных средств а также вблизи мест поведения массовых мероприятий. Пока одни будут наслаждаться новогодними праздниками, другие будут следить за их безопасностью в режиме 24 на 7. Так на круглосуточное дежурство переводят все предприятия ЖКХ. В режиме постоянной готовности находятся аварийные бригады. Будет обеспечено усиление охраны на объектах жизненно важной инфраструктуры, на объектах транспорта. Все строительные ремонтные работы на данных объектах будут прекращены. Все списки ответственных лиц, а также задействованные техники будут направлены в управление Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску в целях оперативного взаимодействия и решения жизненно важных вопросов. Тем временем пожарные проводят рейды по различным объектам, проверяют помещение, автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения, состояние пути эвакуации, а также инструктируют ответственных специалистов. К усилению готовятся и правоохранительные органы. Их задача обеспечить безопасность всех вартовчан. Проверяются объекты и прилегающие территории. Ежегодно при проведении новогодних и рождественских праздников МВД России по городу Нижнемартовску реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах города и в иных общественных местах. В этот день личный состав переводится на усиленный вариант несения службы. Заранее проводятся профилактические мероприятия, в том числе с привлечением кинологических расчетов. Проводятся проверки мест массового скопления граждан в рамках проверки на террористическую устойчивость обнаружения подозрительных взрывоопасных предметов. Контроль ведется и за жителями города, которые состоят на учете и не только. Проверку проходят сотрудники, которые работают в магазинах. Отвечает за своих работников хозяин торговой точки. Он набирает ну, работников, он же за них отвечает. И он несет полную юридическую и моральную ответственность за сотрудников, которые на него работают. И он... Должен, обязан знать, а если он не знает, ему должны разъяснить еще раз перед праздниками, что он должен делать, как он должен проверять своих сотрудников, и кого он должен, быть, да хоть, хоть сам пойдет работать. Конечно же, хозяин торговой точки не в состоянии провести полную проверку человека. У него просто нет таких возможностей. Поэтому необходимо четкое взаимодействие граждан с правоохранительными органами. И еще немаловажное – это понимание того, что все эти меры предназначены для нашей безопасности. Во время праздничных мероприятий, конечно, наличие сотрудников правоохранительных органов в последнее время стало уже правилом. И жители нашего города, я думаю, уже привыкли, что при заходе на места массовых мероприятий, там шляется досмотр, что огораживаются места массовых мероприятий. Это стало обычной практикой. Вот. Но все это делается... Чтобы все правильно понимали, не ради ущемления каких-то гражданских прав, а именно в целях обеспечения безопасности и допущения каких-либо провокаций во время проведения мероприятий. Вот я вот сейчас снял маску, хотя она у меня с собой. Вы сидите в маске. Значит, вы делаете все от вас зависящее для того, чтобы обеспечить мою безопасность, прежде всего свою, безопасность всех окружающих и так далее. И у вас это не вызывает вопрос. То же самое должно происходить применительно и к противодействию терроризму. Это должно касаться каждого из нас. Как только все службы города проверили объекты, составляется акт с результатами. Этот документ передается антитеррористической комиссии. Комплекс мероприятий он уже отработан, и на что мы сейчас больше обращаем внимание, это именно на человеческий фактор, чтобы вот эти порой рутинные мероприятия они всегда выполнялись качественно и не действовало правило русского ООС. ООС там пройдет. Поэтому комплекс мероприятий есть. Теперь главное, чтобы те лица, которые назначены ответственными за проведение этих мероприятий, выполнили эти мероприятия в своей части. Обеспечение безопасности – работа комплексная. И здесь есть место и для нашей ответственности. Я имею в виду нас с вами, простых обывателей. Если вы обнаружили взрывчатое вещество, оружие подозрительных людей – то сообщите по телефонам 112-102. Если вы обнаружили брошенные предметы, коробку, сумку, пакет, то не приближайтесь к ним, не трогайте. Отойдите от них на расстояние 100 метров и только тогда воспользуйтесь сотовым телефоном, набрав 112 или 102. Сохраняйте спокойствие, дождитесь сотрудников оперативной группы и четко выполняйте их распоряжения. И будьте уверены, что вы все делаете правильно. Безопасных нам всем праздников!